Вот так мы потихонечку заезжаем. Давай, выбегай, скорее. Черт возьми, это просто ребятка катастрофа. Вот это да, ребята. Смотрите, что получилось. Я. Yeah. Иллинойс. Chicago Can I have your full name? You can drive stick, right? Stick? Yeah. What do you mean? Transmission? Yeah. No, no, no, automatic. Oh, okay, we're gonna have a problem. <laughs> you can drive stick, come on. <laughs> yeah. Where okay. are you from? Uh, region from Russia. Oh, okay. Yeah. You yeah. can definitely drive stick. <laughs> <laughs> <laughs> That's <all I> <laughs> okay, you have a... Кашер-чек, все опе. Все веселые ребята. В общем, видим какой-то автосалон, я не знаю, что у них здесь. Говорят, а у тебя, говорит, тракт на стыку. Я думал, может, я что-то не понимаю. Я говорю, на стыку ты имеешь в виду трансмиссия, но это стык это, типа, ручная. Я говорю, нет, автоматик. Я думаю, я говорю, ну, а почему, какая разница? Зачем? Ну, я не понял, зачем он спрашивает. А потом я понял, что он говорит. говорит, ты откуда? Из России. А, ну тогда ты умеешь, говорит, пользоваться э, стыком типа ручной коробкой. Кроме, конечно, умеется с тачками работаю. Офигеть, она выглядит как новая, внутри такая четкая. Это Ferrari, ребят, 250-961 -го года. Ребят, приехал на аукцион забрать автомобиль СААП. Слушайте, 36 градусов на улице, офигеть, все плавится под ногами. Как бы я сейчас ехал. Вообще никаких денег, ребят, не жалко, чтобы починить кондиционер и как человек работать. Сейчас загружаю СААП, потом едем еще один автомобиль забираем и уже выезжаем. Так, надеюсь, что все будет окей. Аукцион какой-то небольшой, маленький. Hello. 00 yeah. 0 yeah. иди туда не знаю куда найди то не знаю что ребят отправили меня говорит иди туда где механик шап где механик шап Непонятно. Ищи этот автомобиль. Говорю, Ключи, где внутри. Может, внутри. Probably, говорит. Типа, возможно, внутри. А может, не внутри. Как она выглядит? СААП 900 S. Что это такое вообще? SAP 900С. Как это выглядит? Непонятно. Но хоть вин-код есть. Ладно. СААП. Какой год? 93. -й. Вот это похоже на 93. СААП. 900С. Точно. Оно... 8-10 в конце. нифига себе, быстро. Хорошо, еще аукцион маленький. Прабы, -блы. Сейчас посмотрим, правда. Здесь вообще куда ключ вставляется. А, вот он. Воу, воу, воу, воу. Поехали. Неплохо, кондер даже работает. Ничего себе, ребят, 93 год кондер. Ребята, я нашел фингену. Труба просто упала. Как мне ее подобрать теперь, не очень понятно. Надо, наверное, заглушить, чтобы не такая горячая была. Потом уже будем, будем думать, когда жить. Елки-палки. Я думаю, я её сейчас загоню по-быстрому. Нифига по-быстрому не получится. Ладно. Главное, не волнуемся. Держимся в руках, все получится. Опять упал. Черт. Что ж с делать-то, ребят? Открутить совсем, что ли? Это долго будет. Наверное, открутить совсем вот здесь взять. Долго, недолго. Куда деваться? Погнали за инструментами. Ребят, сап с горем пополам загнал. Смотрите, что получилось. Вся труба загнулась, не удалось ее снять. Ладно, буду разбираться потом. Поехали. Это, представляете, я проехал 139 миль, вот 140 сейчас прям. Но ну, это за сегодня. 216 э, со вчерашнего дня, когда я забрал свой трак. Что вы думаете? Кондиционер снова перестал дуть. Черт возьми, это просто, ребят, катастрофа. Я бы не выезжал, если бы эта ситуация произошла у меня на парковке. Я бы просто оставил бы трак, поехал, отдал бы делать этому мастеру сколько угодно бы заплатил сколько угодно бы ждал но не поехал потому что это не работа это мучение вот он у меня сейчас работает задний что-то задний как будто бы еще прохладно Ну, а и в прошлый раз он также умирал скорее всего где-то есть утечка и потихонечку фреон выходит и все придется опять наверное с открытым окном ну да вот так хотя бы можно жить потому что дует он просто теплым и сейчас пока что теплым скоро будет горячим черт это просто ребят катастрофа вы не представляете вас не представляет. Учитывая, что на улице +40 градусов, у меня такая физически активная работа, я не знаю, что делать. Ребята, это просто невыносимо. У меня даже было желание поехать обратно, сейчас загрузить автомобиль и поехать обратно в Майами. Но 250 миль я уже проехал, поэтому не очень будет порядочно такой станет ехать обратно. Наверное, мне придется, к сожалению, мучиться, но мучиться, я надеюсь, недолго. Я позвонил сейчас на Риману, помните? Тот мужчина, который мне как-то раз уже варил трейлер, я к нему приезжал, вот, Давида КамАЗ, этот контакт мне поступил э -э, от блогера, и я приехал к ним на станцию, довольно рукастые ребята, он сказал, что он мне может забрать кондиционера, я объяснил ситуацию, что только не заправить нужно а в первую очередь проверить утечку или не утечку что это может быть но я так полагаю да это где-то утечка где-то что-то не закрутили поскольку он эту всю систему снимал тот ремонт ну а пока пару дней я буду ехать мне придется ночевать наверное, в гостинице, потому что очевидно ночью я при заглушенном драке при такой температуре ехать из вы знаете подходы как будто бы за меня и прямо сейчас вдруг образовались очень такой холодок, такая свежесть сейчас пойдет наверное дождь Смотрите, какая красота! Погода за меня! Ребят, я приехал за последним автомобилем, Бьюик. Вон там он стоит, я развернулся сразу. Сейчас спустим. Подушечки пониже, непонятно. Кондиционер начал работать, сейчас дует в холодном. Я вообще не понимаю, в чем дело. Что это такое? Но с другой стороны, и на улице попрохладнее, конечно, стало. В любом случае я его добью. Я его, конечно, сделаю, но неприятно, что на это время тратил. Деньги даже мне не жалко. А вот время свое мне жалко. Я мог другими делами заниматься, я катался туда-сюда. Все. Работа пошла. Нормально. Ребята, ну что, что думаете, вместе? А не в месяц, Росрой. Я думаю, деваться некуда ему по-любому вместе. Давайте пробовать. Так, ну вот так, мне кажется, мы не доедем далеко. Поэтому надо подгонять еще вперед. Вроде бы. Вот здесь, видите, такие пины есть, ребят, помимо того, что гидравлика поднимает. Потом ты вставляешь пины, потому что на скорости гидравлика просядет и машину прижмет. Так, ну давайте попробуем, что ли. Я не знаю, что получится. Придется, наверное, колеса, скорее всего, спускать так. Здесь я тоже не залазил, Вы часто спрашиваете, а как же ты залазишь? Ведь машины такие широкие. Примерно вот так. Но это рост рус только. Остальные, в принципе, залазим. Ну Но ничего. Поехали. Вот так мы потихонечку заезжаем. Все, на скорость поставили, на ручник поставили. Отлично. Ребята, представляете, вчера кондиционер вечером уже заработал, то есть он сейчас прекрасно работает. Я на маленьких оборотах его держу, и мне прям прохладно, комфортно. Что за история, я не очень понимаю. И, кстати, ребята, у меня к вам вопрос. Я видел, что достаточно много специалистов реальных, которые разбираются в как устроить кондиционер, как его правильно заправлять. Писал он мне предыдущем видеороликом в комментариях. И вот в чем заключается вопрос. Когда я приехал к этому мастеру, он меня не особо вызвал, честно говоря, доверие, но деваться было некуда. Потому что мой мастер, он далеко в Калифорнии. И я ему отдал три трак, потом он мне сказал, что нужно поменять, как бы помнить, компрессор. Я ему привез новый компрессор. Он сказал, что он не работает. И мне это как-то подозрительно показалось, новый компрессор не работает. И вообще мне подозрительно показал, что мой старый сломался. Ну, как он может сломаться? Неужели он действительно может сломаться по той причине, что я запустил туда воду, и потом я начал этим баллоном заправлять? Мне кажется, что это маловероятно. Но вряд ли такое может произойти. Поэтому мне показалось, что он просто понял на тот момент уже, что, наверное... Хотя нет, на тот момент еще не понимал. но Он мне сказал, замени, пожалуйста, мне привези новый компресс. Я его, этот новый заменил на новый. И тогда он уже, наверное, понял, что дело было не в мобине, совсем не в компрессоре, и, видимо, надо... Но ну, как-то выходить из ситуации, и тогда он уже промолчал, что мой компрессор тот был пригодный. Поставил новость. Старый мой, который, как я полагаю, работал, забрал себе. поэтому была моя ошибка, надо было мне его забрать. Ну да ладно, отдал я ему. Забыл его забрать, потому что полагал, что он действительно неисправный. А мне кажется, что он был исправный. Или же он мог действительно сломаться, потому что я туда заправлял этот баллон и запустил туда воздух. Может ли такое быть или не может, и все те, кто шарит. Ребята, всем привет! Я приехал в город сант луис К сожалению, я приехал сюда вчера в воскресенье в обед, и мне не удалось отдать автомобиль. Только сказали в понедельник утром, когда будет кто-то в автосалоне. Поэтому мне пришлось вчера ну, в принципе, отдыхать, в спортзал сходил, еще каким-то делами позанимался. А сейчас я отдаю Ferrari, который стоит за Rolls-Royce. Он там впереди. Время 8 утра, 8.30 открывается салон. Отдам автомобиль. И может быть либо локально что-то возьму, либо сразу поеду в Чикаго. Посмотрим. Выхлопную систему заживала. Она прямо вся оторвалась, погнулась. И а вот видите, что произошло. Как-то нужно ее оттуда вытащить, по идее. А может не нужно. В общем, надо понять. Ага, отлично, все, спасибо. Ага. Can I get your full name on the Yeah. Thank you. Alright. Всё. Машину отдал. Теперь мне какой-то локальный Мы нашли. Форт Мустанг 965 года. Отлично. Ребят, два одинаковых шапа. Представляете, это дилерские такие, даже не шап, дилерская. И вон Fast Lane то тоже самое. Интересно, какой мне нужен. Пойдемте сначала. Тот, что на карте указан. В общем, ребят, yeah. мне нашли локальную тачку за 500 долларов, которую я сейчас возьму, Форт Мустанг 965 года, и отдам через 4 часа. То есть она же первая выгружается недалеко от Чикаго. Как много, смотрите, тачек. Красивых, разных. Так, ребята, мустанг забираем. Наверное, придется его снова самый-самый вперед выкидывать, туда парковать, потому что иначе у нас ничего не поместится. Можно, конечно, попробовать СААП загрузить вперед, но вряд ли. Давайте посмотрим, сколько там места. Вот этот автомобиль на 3 или на 4 инча, Мустанг, он ниже, чем СААП. Поэтому, наверное, будет правильно все-таки, все, -таки, все -таки правильно его будет вперед загрузить. Да, здесь места совсем нет. Видите, здесь он упрется в крышу, его я туда не смогу поместить. Поэтому придется выгонять два автомобиля и потом загонять уже Мустанг сюда. Ребята, давайте проверим миллиметражи наши. Да, здесь, конечно, три пальца надеваться некуда. А здесь тоже два пальца. Вот он, вот. За что платят деньги, ребят, на кархоле? За риск. Ты очень сильно рискуешь. Можно попасть на тысячу, две, пять тысяч. Просто. Неправильно закрепив, не подложив, не убедившись в расстоянии. И потом заплатите свой карман. Все, ребят, последний раз я уже Роллс-Ройс наконец-то выгоняю. Сейчас я отдаю Мустанг, который за 500 долларов. Четыре часа, ребят, понадобилось для того, чтобы заработать 500 долларов. Попутно просто тачка шла. Ее отдаю. Следующие два Роллс-Ройса, а потом Сааб. Oh, yeah, uh, let me check. Next to your street. Uh... Харландс, да, Харландс Женщина говорит, ты где припарковался? Я тебя не могу найти. Сейчас вроде поняла, где меня искать. Сейчас придет сюда. Блин, опять такая меня. Чуть задевает. Выхлопная система чуть-чуть задевает. И это, соответственно, хорошо если закончится благополучно. А то может и не очень закончится. Либо оторвать что-то можно, либо можно застрять, как в прошлый раз, и потерять здесь много времени. Пришла, надо закрыть. <звы> Чуваки, школьники идут смотреть. Да, yeah, конечно! <звы> <звы> фотографируется фотографируются, О, О, да. Мы думали, что все мы и что, Да, yeah, right? <laughs> no, okay. В общем, ребят, подъезжаю я в Даунтаун Чикаго выгружать два Bentley, наконец-то их rolls -Royce, точнее, наконец-то я эти Rolls-Royce выкидываю они очень тяжелые, неудобные выгоняю я их и отдаю Джорджу, помните тот Джордж? с который с крокодилями с туфлями такой седой дедушка на понтах. Вот ему я сейчас буду отдавать, если он там еще работает. Вроде как работает. Отдам Джорджи два Rolls-Royce поеду отдавать саа Там уже автосалон закро... закрылся, но они мне сказали, что прятали чек под каким-то там знаком. Ну, в общем, будет интереснее тем. Будем с вами искать чек. Вот я, ребята, и подъезжаю на разгрузочку. К сожалению, место для выгрузки уже занято кем-то. Придется как-то ютиться, чтобы никому не помешать. Так, ребята, один раз уже взял. за вторым. Так, эту штуку можно снимать. Я ее вставил, чтобы вот здесь не ударилось от потолок. Вот видите, здесь немножечко, здесь немножечко мои пальцы грязные были. Сейчас я все здесь протру и можно сдавать. One. Yeah. Yeah. Так, ребят, отдаем вот этот сап. Я не очень понимаю, кому он вообще нужен. Старая тачка раздолбанная какая-то. Какой смысл был ее гнать, по нее платить бабки? Нифига ничего не работает. Так, сказали где-то здесь припарковать. Единственный вопрос, как отсюда ключ вытащить. Как ключ, ребята, вытащить, знаете? Так, ладно. С ключом полбеды. Как окна поднять? Где здесь здесь подъемники-то? Где-то они есть. что их найти не могу. Зеркала даже электрические. Вот ведь. это что такое? это зеркало тоже. А где здесь, ребятушки? А, во! Офигеть, все работает, представляете? Так, осталось ключ вытащить. А, здесь как-то коробка, она блокируется, похоже. Ага, точно, коробка как-то блокируется, и все, и выталкивается ключ. Так, закрываем. Так, все, какой-то blue box. А, вот он. И вот здесь где-то он сказал чек, мой. ага, вот он. Так, ребят, последний автомобиль разгрузил. Все с ним отлично. Ну как отлично? Ушатанный он, конечно, но я в этом не виноват. В общем, знаете что, ребят, сейчас с утра инспекцию проводил. Трак и перед тем, как ехать, обычно колеса проверяю. Ну так хожу вокруг и обнаружил, что у меня одно внутреннее колесо спущено полностью. Туда залез болт какой-то. Ну и, в общем-то, сейчас придется менять шину. Сейчас буду искать при условии, что я нахожусь где-то в деревне. Я не знаю, как я найду, где поменять шину. Это не повод отчаиваться. Будем искать Жалко, конечно, на это потребуется какое-то время. Учитывая, как они работают, это значит, что время уйдет немало. Внутренняя шина пустая. Видите? Так, ребят, ну что, потихонечку начинаем собирать автомобили. Вот он, шевроле Cruze, который мне нужно забрать. Где-то здесь я припаркуюсь, клиент выйдет, забираем и поехали дальше. Собирать еще пять. Все автомобили уже готовы. Ну, сегодня, скорее всего, половина, завтра половина и поедем в Майами. Вот такой, ребят, Шарали Круз, наверное, как в России, 2016 года. Куда-то в сторону Майами. Привет. Yeah. Right, uh, okay. uh, yeah. right. Привет. здесь, лежит? Yeah. Он, вроде бы, с той стороны должен чистить, а не с этой. Может, с этой? вот, так. Ребят, смотрите, мышка. Видите мышку? Бедолага бегает, не знаю, куда убежать. Что у нее там еще? Прицеплено сзади. Давай, давай, выбегай. О, у нее маленькая, что ли, мышка сзади. Она беременная, рожает, что ли? Или что это такое? А, точно, нифига себе. Блин, как мне ей помочь? Офигеть. Бедолага исполненная. Давай, выбегай, скорее. Мышка, иди сюда. Не бойся. Блин, малютка, вон она. Интересно, откуда она? Из машины, что ли, выбежала? Я раньше мыши у себя не замечал в тролле. Давай, давай, иди сюда, иди сюда, на. Или их так не зовут. Вот бедолага, а. А, она живет там, походу, смотрите. У нее где-то там специальное пространство есть. Где-то вон там. Круто у меня мыши. в мыши живут. Что, нормально, может, добру к деньгам. Блин, кто-то нас знает, блин. В последнее время столько подписчиков приехало, ребят. Не успеваю отвечать, очень много, но я рад вам помогать, и продолжу это делать. Офигеть, блин, ребята, представляете, что? Вон она эта мышь, она смотрит на меня, смотрите, что она сделала, она принесла своего ребенка вот сюда. Вот это маленький ее ребенок, блин, что делать, как им помочь? Это маленькая мышка, офигеть, она смотрит на меня. Ладно, я, наверное, позволю ей забрать ее, и не буду здесь стоять, поеду просто. Давай, иди сюда, вон она смотрит, офигеть. Ладно, давай, забирай. Я тогда, наверное... Блин, мне надо закрепить, по идее. Нехорошо так оставляться. Ладно, потихонечку закреплю. Я надеюсь, она не подумает, что я хочу сворвать ее ребенка. Вот это да, ребята. Да не беру я, не бойся. Там прям вообще вся, вся... Вся из себя выходит. А у нее там еще, что ли, ребенок? Да сколько у нее детей-то? Вон она там. Я не знаю, вам видно между вот этой трубой и стеной? А вот малютка лежит. Видите, она дышит. Короче, я не знаю, что делать в таких ситуациях, ребят. У вас мыши не рожали никогда. Мы не попадали в такие ситуации. Что делать? Полицию вызвать, может? Или скорую помощь?